Всем привет! С вами я Диана Кушинова. Сегодня мы поедем на Красную площадь. Сейчас мы ждем Чик. стоим на остановке. Вот поедем на трамвай, к метро, потом на метро поедем на Красную площадь и там будем гулять по паркам разным. Все, конечно же, снимать парк заряди, там, может быть, зайдем. Там еще куда-нибудь зайдем. В общем, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Ну, а также не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и написать какой-нибудь классный комментарий. Можете написать там идею для какого-нибудь ролика, какой нам можно снять. Любой. Да, может быть, вы хотите увидеть какой-то парк, чтобы мы, показались, ездили в Москве. Сокольники там. Мы там еще никогда не были. Да, можно. Решили мы сегодня поехать общественным транспортом, потому что на Красной площади прям проблемы с парковками. На метро будет и быстрее, и удобнее. Да? Да. Поехали мы в парк заряди, он находится рядом с Красной площадью. Деревья все вечером красивые будут в Огоньках. Пойдем? Пойдем. <с> <с> Воскресный день, много людей. Фонарики цвета меняют. Тоже вечером, наверное, очень здорово смотрится. Здесь медиацентр, а, выставки. Ну, сегодня мы, наверное, туда не пойдем. А еще гляньте, какой забавный робот, который выдает кофе. Робот-продавец. Интересно вообще. Но, к сожалению, автомат временно не работает. Ну, видимо, для него очень холодно. Угу. Да, интересно. Здесь вон и карты можно оплачивать. А Какао мне сделать! Ой, смотри, там горячий шоколад. Здорово. Это он вот вот такими вот ручками потом берет, видимо, вот сюда ставит. Да. И вот здесь вот мы получаем Прикольно Пойдем на стеклянный мостик Сейчас наверное. Хорошо Устала уже? Не садись холодно. Красивенько. Не знаю, где Москва <свят> Так вон же, смотри. Красиво. Ты думала сразу на мостик поднимаешься и река? <свят> <свят> Нет. А я не да. не а, Не уроню. Москва. просто волшебное давно не было такого неба всю зиму оно затянутое серое было такое тяжелое а сейчас вообще просто прелесть <laughs> да видно что оно все таки голубое а не серое да, вот и это вот все мостик вот так вот мы прямо идем потом вон люди идут и вот вот вот вот вот и, и прямо на потом прямо над рекой прям падать. зачем падать нет падать здесь не нужно это что нет По внизу здесь гастрономический центр и там такая очередь ну видимо там пускают по мере освобождения столиков. Скамеечки пустые. Летом, ну, в теплый период э, времени года, здесь всегда полно людей. Все забито. Все приходят посидеть. Ой, посмотри, какой красивый плывет. не пароход, и... ну теплоход, кореш. <плес> Надо будет тоже как-нибудь прикатиться, да, на таком теплоходике. Да, я слышу. Внизу в Да, внизу. Угу. Угу. Ой, красивенько он тоже. Весь в огоньках. Еще с Нового года, видимо. Снежиночки не убрали. конечно, с мостика очень красивый. Поэтому, если отвечать на вопрос, стоит ли сюда ехать для прогулки, однозначно стоит. Посмотрите, как красиво. Прям вообще можно стоять и смотреть на воду до бесконечности. Диана, тебе нравится? Диана, на свой телефон тоже фотографирует А это концертная площадка в парке Зарядье, тоже она еще в новогоднем оформлении. Здесь места для зрителей, вот он один зритель, здравствуйте зритель. Замерзла? Замерзла, ну хорошо, пойдем, значит не будем здесь стоять. Сейчас мы поднялись на смотровую площадку. Ну, конечно, красиво, но ветер здесь просто сдувает, просто сносит. Нравится? Где? Да. Да. Ой, кого мы увидели? Я даже не заметила, Диана рассмотрела, говорит, мама, смотри, здесь Маша и медведь Забавные. Пластик. Я сначала не поняла, думаю, с чего они неужели снежные. Еще здесь. Только много развлечений для деток. Ну, Диана ничего как-то особо не впечатлила, не захотела. Биотехнология. Здесь растения. Вот ну, он тоже интересненько. Я не знаю. Я бы, наверное, везде сходила бы. Здесь ДНК. Микробиология, микробиология, под микроскопом там что-то рассматривают, ну а здесь можно что-то приобрести, ну как-нибудь мы и туда сходим Я думаю, там красиво, интересно. Вареничное кафе. Легендарное. Мне очень нравится интерьер У вот этого вот кафе. Очень необычно, посмотрите, стулья. И с этой стороны очень оригинальная задумка. Это кафе-пиццерия. наша прогулка подошла к концу, потому что мне надо идти уже к стоматологу по времени. Ну а кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Ну а всем пока!